Привет, друзья! Сегодня песня от Виктора Робертовича. На было лайки по вашим многочисленным и победившая по списку. Ну, поехали! вся песенка тональность оригинальная ми минор то есть я оставил как есть и фа диез у нас при ключе вот самое сложное место сразу предупреждаю это конечно же вступление оно же проигрыш припев куплет несложный много повторов как вы видели да я покажу сегодня куплет в варианте в сложном и облегченном интервалом не аккордами так ну поехали значит вступление оно же проигрыш очень известный, да, то, что у нас уже было на канале, на втором канале. Подписывайтесь, да, ссылка в описании. Си, значит, мелодия такая. Си ми соль, соль, соль, соль, соль, соль, фа ми си. Пошел повтор то же самое. Один в один, да? И как раз за вторым разом мы играем уже куплет. Там куплет накладывается на проигрыш. Ну, Из-за такта начинается. Вот. Вторые струны. Гармония ми-минор. Соль. И си. Фадес дальше. Значит, сложное место вот это. Да? Си, ми, соль. И вот здесь вот переезжать секстами. Поэтому можно сыграть так. Просто открытые струны, и потом Си, либо Ми. В общем, сами выбирайте, решайте. Либо так, либо так. Но лучше потом перейти на Си. То есть, если вы Ми взяли, то потом перейдите на Си. Все. В общем-то, облегчение других, наверное, и не предвидится. Да? Значит, си, Си, фа, диез, Ре. Стоим на ре, фадес, и здесь до, соль, до, ля, с ре, и вернулись на соль. Медленно, поехали. Раз, и, два, и, и. Вам как удобнее, конечно же. И пошел у нас куплет. Да куплет простой, Значит, много повторов. начинает также с ноты <плес>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 да, <смех> ритм у нас в бряцене или бой, как говорят гитаристы, это простой такой у нас эстрадный, скажем так, да? Если вы играете аккорды типа таких, то достаточно приглушить струны просто, а, а отпустить немножко пальцы, да? То есть не зажимая струны. А если аккорды у нас с открытой струной, то, конечно же, надо делать глушением другими пальчиками, поскольку нота МИ будет звучать. Если мы просто будем отпускать струны. Вот. Поэтому применяйте вот такой лайфхак. <coughs> так, и значит, сыграли, сыграли. После этого начинается, конечно же, что? Припев. Сложный вариант. Ре-мажор, ля-ре-фа, потом до-мажор, до-ми-соль, ми-ре, ми-минор, соль-си-ми, си-ми, так. Я сыграл ре, фа, ля ре можно сыграть, так. Дальше, до-ля, ля-соль-фа-ми, опять ми-соль-си, соль-си-ми, си. Ну, это много раз тоже, да, видите, окончание всегда одинаковое Опять скоро, да, ля-ре-фа, ре-мажор, до-мажор, соль-ми-до, кончится. Это. Да, ре мажор, мажор. и это, да, он поет это. И в это же время уже накладывается э, проигрыш, поэтому можно сыграть или сказать это и так далее. Пошел при проигрыш. Это сложный был вариант. Как сыграть простой вариант? Значит, играем терциями. Значит, фа ре, -ре фа. С Я скоро ра да. Соль ми. Я жду ответа, вернее, да. Ми соль ми, -ми ре. И, например, си си соль ми си си соль. Можно сыграть ля, да. поскольку нету текста, а там просто гармония. Значит, чем соль фа ми ми си си -соль. То же самое. Дальше ми, ми, ми, ре, ми. И, например, ре. И пошел проигрыш. Все, вот и вся песня. То есть, начинайте учить, наверное, лучше с припева, потом куплет. Куплет тоже сложный, да, там скачки, но они хотя бы в, одну, в одно место всегда одинаковые, да. А самое сложное, конечно, место это проигрышно. Вот. Ну, все, ставьте лайки, балалайки. подписывайтесь на этот, на второй канал. В общем, жду от вас идей по поводу песен, список, список песен Виктора Робертовича Цоя и ваши вопросы в комментариях жду. Все, пока, увидимся.